Я к, я к ребенку пришел. Ты мне руку сейчас я придавишь. Отойди отсюда, сказала! Дебила кусок! Ты, ты, блядь, Отойди отсюда! Я ты что не понимаешь? Что ты, не ты орешь? Что, что ты орешь? Отойди, снимай. я тебе к... не орешь. Во-первых, не ты, а вы. Я тебе не подружка, понятно? Не Машенька, закрой, пожалуйста, уши, не смотри на бабушку. Иди, с ней что-то не то. Маша, скажи ему, чтобы он Это моя дверь, моей квартиры. Ты что не понимаешь, Ребенок кушать будет. У меня уйти. Ребенок две тренировки отзанимался, голодный. Не скажу. Маш, я пойду, ладно? Мы с тобой в воскресенье поиграем. Хорошо? Свари приехали? Иди, скажи. Все договорились. Отойди пока, пока. от моей двери, выйди из моей пока. квартиры. Все. До воскресенья. А, не трогай. Да иди отсюда! Спасибо, блядь! Охерелась! Пошел отсюда, сказала! Вон". Еще раз строй! Я сказала, пошел! Еще Вы... раз строй! О, трясешься, стоишь! Ты что, нервно больной? Это я к тебе в квартиру не иду, это ты так не ведешь. Зайди попробуй. Да нахер Будет решение зайдешь. Да что ты. Не ори ребенка пугаешь. Ребенка ты пугаешь, ты неадекватно себя ведешь, у нас так никто себя не ведет. Ой какое хорошее видео, давай еще. У нас так никто себя не ведет, да. только ты себя так да, ведешь, отталкиваешь что беременную знаете, женщину. Ух, да, вы еще и беременны. Представляешь, Ох, вот это отойди отсюда. Откуда? Очень приятно, Виктор.